времени суток с любовью из моего домика деревьев сегодня я бы хотела вас пригласить к себе кур, посмотреть цветение моих замечательных цветочков потому что вот настал такое время самое максимальное цветение чуть с опозданием посмотреть мои деревенские цветы они не абы какие затейневые это самые простые это цинии это бархоция, петунья. У меня обустраивается весь участок только, может, года как 4. Не совсем, скажем, давно это дело происходит. Поэтому все у меня такое еще маленькое. Маленькие хосты, маленькие гортензии. Ну, хорошо. Нынче прям красавица петунья. Она светит так красиво и в самом огороде у нас огороде небольшой сотки. у меня там посажено все по минимуму грядка моркови, грядочка свеклы все по минимуму совсем немного и конечно там тоже цветы вокруг яблони цветы сажаются это бархатцы, я очень люблю бархатцы они такие прихотливые даже вдоль теплицы, чтобы не росла трава у меня посажен целая грядка бархатцев так что я вас приглашаю посмотреть мои цветочки. И еще я бы вас хотела пригласить на канал Ирина Цветы. У нее огромное-огромное количество цветов. Она такая труженица, ну, умница женщина, которая ухаживает и знает, какие цветы сажать. У нее огромное разнообразие. Я думаю, вам будет интересно. Ссылку я оставлю. Заходите в Ирине. Вы получите огромное наслаждение, посмотрев на ее многообразие цветов. Ну что ж, приятного вам просмотра. Стоя около дыши не могу, что-то не съесть. Варенье варили, компот варили, даже первый раз поставили лицо. Попробуем, что получится. Придете ко мне в гости, я с удовольствием. Я вас с удовольствием...